Вас на канале Мое Дело ТВ. Какие условия включить договор аренды нежилого помещения? С этим вопросом сталкиваются многие бизнесмены. Сегодня я, ведущий эксперт компании Мое Дело, помогу вам разобраться с содержанием договора аренды нежилого помещения. Итак, приступим. Для данного договора существенными, то есть обязательными, являются условия о предмете, о размере арендной платы. Если какое-либо из обязательных условий не согласовано, договор может быть признан недействительным. Далее рассмотрим рекомендуемые условия, такие как срок действия договора, порядок предоставления и возврата нежилого помещения, порядок использования помещения, ответственность сторон. Если вносится обеспечительный платеж, включите в договор условия и о нем. Дело в том, что каждое несогласованное условие – это как минимум необходимость дальнейших переговоров. А уже после заключения договора одна сторона может и не захотеть ничего менять, поскольку договор заключен. При этом игнорирование таких условий может грозить убытками сторонам договора, либо повлечь конфликт между ними и выяснение отношений, кто виноват и что делать. Потому подойти к заключению договора нужно со всей ответственностью и серьезностью, продумав все детали. Все перечисленные условия дальше мы рассмотрим на примере реального договора. Первым рассмотрим предмет договора. Опишите нежилое помещение так, чтобы его можно было однозначно определить. А именно, укажите в договоре кадастровый номер помещения, адрес, площадь, назначение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, обозначение помещения на поэтажном плане. Чтобы избежать споров, дополнительно приложите к договору свежую выписку из реестра недвижимости и технический план помещения. Обязательно укажите, что оно передается за плату и на время, то есть во временное владение и пользование или только в пользовании. Если это не детализировать, то суд может переквалифицировать ваш договор. На нашем слайде приведен образец формулировки. Как мы видим, в нем учтены все требования, потому он применим на практике. Далее перейдем к размеру арендной платы. Его можно установить разными способами. Обычно он определяется в твердой величине за всю площадь помещения или за единицу площади, например, за квадратный метр за определенный период, чаще всего за месяц аренды. Также укажите, входят коммунальные услуги в арендную плату, или арендатор оплачивает их отдельно. Дополнительно отмечу, что по умолчанию арендатор должен возместить арендодателю расходы на оплату коммунальных услуг, то есть уплатить их сверх арендной платы. Это объясняется тем, что оплата коммунальных услуг относится к расходам на содержание имущества, которые арендатор несет в силу закона. Имейте в виду, что арендная плата не может состоять из оплаты одних только коммунальных услуг. Такой договор будет безвозмездным, что противоречит сути аренды. Суд может признать его недействительным. Как мы видим на нашем слайде, в образце определен размер арендной платы. Выделена постоянная и переменная часть аренды, в том числе в части коммунальных услуг, потому он также может быть применим на практике. Если договор носит долгосрочный характер, целесообразно прописать случаи и условия, при которых размер аренды может меняться. Поэтому в интересах арендодателя согласовать включение в договор условия об одностороннем или автоматическом изменении размера арендной платы. Однако односторонние изменения возможны не чаще одного раза в год. Пример формулировки условия об одностороннем измерении арендной платы приведен на нашем слайде. В данной формулировке указан период, размер изменения цены и порядок ее изменений. А именно, что оно производится в одностороннем порядке, что является корректным. Дополнительно необходимо прописать процедуру самого изменения. Образец также представлен на нашем слайде. Далее согласуйте условия о арендной платы. Для этого рекомендую указать в договоре порядок внесения арендной платы, твердая сумма платежа или доля дохода арендатора наличными денежными средствами или в безналичном порядке, периодичность внесения арендной платы, Единовременное внесение за весь срок аренды, ежемесячная или ежеквартальная оплата. Срок внесения арендной платы, предварительная оплата, постоплата или указать конкретную дату оплаты. Возможность внесения арендной платы третьим лицом. Допускается такое или нет? Образец формулировки приведен на слайде. Он соответствует перечисленным требованиям, поэтому применим на практике. Далее переходим к сроку действия договора. В договоре рекомендуется указывать начальные и конечные сроки аренды. Такие сроки могут быть определены календарной датой, истечением периода времени, указанием на события, которое неизбежно должно наступить. Образцы формулировок приведены на слайде. Часто стороны договора аренды заключают его на 11 месяцев, чтобы избежать регистрации в Росреестре. По истечении этого периода действие договора возобновляется на неопределенный срок. При этом регистрировать договор не нужно, но такой договор может быть досрочно прекращен по любой из сторон. При желании договор, заключенный на определенный срок, вы можете дополнить условия о его автоматической пролонгации. Теперь перейдем к условиям предоставления и возврата помещений. Опишите в договоре порядок предоставления в аренду и возврата помещений. В частности, определите срок его передачи арендатору. Например, Арендодатель обязан передать арендатору нежилое помещение не позднее такого-то числа. Согласуйте состояние помещения. В интересах арендодателя описать в договоре все имеющиеся дефекты элементов помещений: стен, потолка, пола, дверей, перегородок и так далее. Подписанием договора арендатор подтвердит свою осведомленность относительно состояния арендуемого помещения. В этом случае арендодатель не будет отвечать за недостатки помещений. Не забудьте также предусмотреть, каким документом будет подтверждена передача помещений. Как правило, таким документом является акт приема-передачи. Переходим к условию использования помещений. В интересах арендодателя максимально конкретизировать условия пользования помещений. Это позволит ему, к примеру, расторгнуть договор, если арендатор нарушит эти условия. Для согласования условий опишите цель использования. Если помещение предоставляется арендатору для размещения магазина одежды, так и напишите в договоре. Если для организации досуга, укажите конкретные виды деятельности, например, боулинг, бильярд, детская игровая комната и так далее. При отсутствии в договоре цели использования арендатор сможет использовать помещение по своему усмотрению, но в соответствии с его назначением. Порядок использования в том числе конкретные способы, объем и иные условия использования объекта аренды. Например, можно установить предельные показатели шумовой нагрузки. Если помещение расположено на охраняемом объекте, рекомендую оговорить режим использования, определить время допуска посетителей и сотрудников, правила допуска помещения и так далее. Пример формулировки можем увидеть на нашем слайде. Возможность передачи в субаренду. Если арендодатель не возражает против передачи имущества третьим лицам, например, в субаренду, то его согласие на это можно зафиксировать в договоре. В таком случае дополнительное согласие арендодателя не потребуется. Пример формулировки на нашем слайде. Отдельно рассмотрим одно из условий использования помещения. Это возможность установки рекламных выездов. Стороны могут договориться о размещении рекламной вывески на внешней стороне здания, то есть наружной рекламе. В этом случае рекомендуем согласовать макет рекламной выписки и оформить его приложением к договору. Надо учесть, что размещение наружной рекламы возможно с согласия собственников здания, а также по общему правилу с разрешением органа местного самоуправления, ну как правило это местная администрация, на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. За нарушение требований к ее установке и эксплуатации может быть наложен штраф. Рекомендуем согласовать в договоре порядок получения необходимых согласий и разрешений. Какая из сторон обращается с заявлением, в какой срок ну и так далее. Теперь рассмотрим условия содержания, эксплуатации и улучшения помещений. Согласуйте в договоре, какая из сторон обязана производить капитальный и текущий ремонт поддерживать помещение в исправном состоянии, а также нести связанные с этим расходы. Это особенно важно, если вы решили отойти от общих правил, которые предусмотрены Гражданским кодексом. Например, если обязанность по проведению капитального ремонта возложили на арендатора. Еще одно условие, которое нередко включают в договор, это обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж может быть установлен по инициативе арендодателя. Этот платеж обеспечивает денежные обязательства арендатора, оплату а аренды и иных сум, например, неустойки. Если арендатор не заплатит вовремя, арендодатель сможет зачесть обеспечительный платеж в счет долга. Для согласования условий об обеспечительном платеже в договоре следует определить, какое обязательство им обеспечивается, а также предусмотреть размер и срок внесения арендатором обеспечительного платежа. Обстоятельства, при которых обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения обязательства или не возвращается и при этом не засчитывается. Условия о возврате обеспечительного платежа. Рекомендуем также согласовать, что при заключении договора на новый срок в отношении того же объекта обеспечительный платеж не возвращается, а засчитывается в счет обеспечительного платежа по возобновленному договору. Это возможно в силу положения гражданского кодекса. Пример формулировки условия об обеспечительном платеже» приведен на нашем слайде. И заключительное условие, которое мы рассмотрим в рамках данного ролика, это ответственность сторон. Ответственность может быть установлена в виде возмещения убытков, уплаты процентов на сумму долга, уплаты неустойки за надлежащее исполнение или неисполнение обязательства по договору. Наиболее популярная мера ответственности при аренде помещений – это неустойка за нарушение срока оплаты аренды. Чаще всего она определяется в виде пеней в размере 1,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Если арендатор обязан заключить договоры с обслуживающими организациями или договор страхования арендуемого помещения, то имеет смысл установить штраф за нарушение этой обязанности. Кроме того, можно согласовать условия об ответственности за несвоевременную передачу объекта, невыполнение или несвоевременное выполнение капитального и текущего ремонта, нарушение срока передачи договора на регистрацию, предоставление недостоверных сведений и другие нарушения. Итак, мы кратко рассмотрели условия договора аренды нежилого помещения, в том числе и на примере реального договора. Я надеюсь, что та информация, которая прозвучала в рамках этого ролика, поможет вам в переговорах с контрагентами и заключении договора аренды нежилого помещения. Желаю вам успехов в составлении договора и удачного ведения бизнеса.